Это Сережа Рунионов, компания ⁇ Красный апельсин ⁇ жму ваш мужественную руку, но она, судя по всему, золотая, потому что ваша компания обладает золотыми руками. Это редкий талант русских настоящих мужиков, которые могут руками сделать все. От такой прелести до ракеты, которую спускают Сереж, спасибо большое. Тебя зовут так же, как моего сына. Мне это очень приятно. Сережа, все самое у нас, сам тебе хорошее. Спасибо вам, Михаил Сергеевич. Мы очень старались э, сделать так, чтобы вам понравилось, э, старались вложиться в сроки. И, э, надеюсь, мы вместе с Евой создали то, что вам будет долгое время по душе и будете этим пользоваться всей своей семьей. Вы себе не представляете, какой подарок мы сделали всей нашей семье. Постоянно будем поминать вас и выпивать за ваше здоровье. Спасибо огромное, Михаил Сергеевич. Спасибо. Всего хорошего.